Если это активы госкорпораций, то практически все квартиры юридически чисты. Вам остается только посмотреть, где находится квартира и требуется ли ремонт. Если речь о приобретении квартиры с торгов по банкротству, то здесь есть квартиры с обременениями. Есть обременения, которые снимаются после покупки с торгов, а есть те, процесс снятия которых займет время. Например, прописанные в квартире несовершеннолетние, пенсионеры и инвалиды. Снятие таких обременений проходит через суд и не всегда гладко и быстро, как хотелось бы. Помимо этого, обязательно проверьте, каких вложений потребует квартира, проверьте протечки, присутствие или отсутствие ремонта и в целом соответствие состояния недвижимости фотографиям от конкурсного управляющего. И только после сбора полной информации вы принимаете решение об участии в торгах. Друзья, мы искренне желаем успеха и побед на торгах.